Привет! На связи, как обычно, Антон. В настоящее время кажется, что все, что когда-то было сделано вручную, теперь улучшается компьютерами. Ничто не решает этот аргумент лучше, чем 3D-принтеры. Вы только представьте себе, устройство использует компьютерный дизайн для распыления каких-то крошечных слоев материала, а затем с помощью тепла слой за слоем соединяет их воедино. В сегодняшнем выпуске я покажу вам самые невероятные вещи, сделанные на 3D принтере, которые реально удивят. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал, поставили лайк и ударили в колокольчик. Ведь как иначе первыми узнавать о выходе новых роликов? Если да, то тогда напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И погнали! Если вы такой же любитель острых ощущений, как и я, тогда вы обязательно зацените такую вот штуку. Это американские горки. Для металлических шариков. В основе лежит спираль, которая поднимает шарики обратно наверх, после того, как они пройдут весь запутанный путь. Одновременно можно запускать до нескольких штук. Получается залипательный эффект. А сами горки, ну, очень крутые. Я даже не знаю, рискнул бы я прокатиться на чем-то подобном или нет. Скорее, все-таки нет. А еще мне кажется, что такая вещица могла бы послужить отличным антистрессом. Ну а что, я только рассказывая вам, уже успел залипнуть. Вот что-что, а двигатель я точно не ожидал увидеть. Я всегда залипаю на такие вещички. Они мне кажутся очень интересными и познавательными. Можно получше изучить принцип действия, взаимодействие элементов, да и в целом отвлечься от плохих мыслей. Сам двигатель обладает внушительными размерами. К нему подключено очень много проводов, блоков питания и всякой такой штуки, что даже разбираться страшно. Но как результат он работает. Снизу даже что-то светится. Правда, мне даже представить сложно, как сильно автор запарился над реализацией своей идеи. Ну или он просто гений? Для создания данного двигателя было использовано достаточно много соленоидов, а охлаждающие вентиляторы были размещены на каждом поршне, что позволило избежать перегрева двигателя. Брайан, умелец, создавший такое чудо, прошел долгий путь проб и ошибок, прежде чем получить долгожданный результат.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 Знаете, раньше я думал, что на 3D принтере зачастую делают откровенную ерунду или что-то не особо интересное. Но этот парень убедил меня в обратном. Есть специальный сайт, где люди выкладывают так называемый макет, по которому собирается фигурка. Там уже нарисованы все детали, и дело остается за малым – воспользоваться самим принтером. Так вот, одному очень креативному парню пришла идея сделать на 3D-принтере тиранозавра. Да уж, процесс оказался небыстрым. Белые заготовки обрабатывались краской, чтобы получить легкий коричневатый оттенок. Да и сами понимаете, собрать динозавра, вернее его скелет – задача не из легких. Деталей выходит очень много, но мне кажется, что конечный результат того стоит. Фигурка получилась огромная, и что самое главное, она будто была изъята из музея. Повесить такое украшение у себя в комнате, и любой гость от зависти лопнет. Я уже даже подумываю начать откладывать на принтер. О боже мой! Чуваки, это законно делать такие штуки? Это же просто громадный танк! Я бы даже сказал «танкище». Чтобы вы понимали масштабы такого проекта, в танк может спокойно уместиться взрослый мужчина, причем в лежачем положении. Внутри даже додумались установить небольшой экранчик, на который транслируется видос с камеры. Танк реально имеет гусеницы и превосходно справляется с ездой по неровным дорогам, подъемом в гору и преодолением препятствий. Еще он очень быстро катается, я даже не ожидал такой скорости. А к этому прибавьте хорошее торможение и маневренность. Все управление осуществляется пультом. Короче, я в восторге.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 Я... Я... У меня, блин, нет слов. Парни и девчата, плюсаните в комментах, кто из вас фанатеет от комиксов Марвел. Я, конечно, не могу назвать себя фанатом, и с историями персонажей я мало знаком, но это оружие произвело на меня огромное впечатление. Уже догадались, кому принадлежит этот чудовищных размеров меч? Если что, позади уже есть огромная такая подсказка. Еще могу сказать, что в греческой мифологии слово, от которого было образовано его имя, является олицетворением смерти. Да-да, это острый меч Громилы Таноса. С помощью этого меча он смог одолеть Тора, Железного Человека, а также разломать щит Капитана Америки. В длину такая модель получилась 213 сантиметров. 213 сантиметров, Карл! Думаю, по весу тоже не ерунда вышла. Как зарядить таким мечом по головешке и... Ну а на самом деле получилось очень клево. Эти рисунки, проработанное лезвие... Эх, вот бы мне кто такой сделал. В моем выпуске сегодня уже был крутой пистолет. Думаю, вы его запомнили. А теперь предлагаю вам полюбоваться не менее известным американским пистолетом-пулеметом Томпсона. Сомневаюсь, что хоть кто-то о нем мог не слышать. По своему дизайну ППшка не отличается от Люгера. Использована все та же серо-бирюзовая расцветка. Такое оружие тоже можно полностью разобрать и повнимательнее рассмотреть изнутри. У него есть большой приклад, съемный круглый вместительный магазин и даже глушитель. Но самое прикольное – это возможность заряжать патронами и производить выстрелы. Ну то есть имитировать выстрелы, ведь патроны не вылетают из дула. Для этого нужно потянуть за рычажок, а потом вернуть его в исходное положение. Как по мне, такой модели могут позавидовать даже производители игрушечных оружий, ведь ее размеры, возможности, да и в целом видок – это нечто. Так, а это очень полезный инструмент, который может пригодиться в быту. Везде, где неудобно использовать дрель или шуруповерт из-за диаметра патрона или габаритов, на помощь приходит мини-дрель. Если вам посчастливилось иметь 3D-принтер, и вы не хотите приобретать дорогой инструмент, тогда ловите крутую идейку. Изначально, когда я в первый раз смотрел видос, то долго не мог понять, что же нам хотят показать. А потом, как понял короче, на принтере потребовалось сделать несколько деталей. Рукоять, верхнюю крышечку, фиксатор для сверла, а также кольцо. Сейчас объясню зачем. Чтобы использовать такой прибор, необходимо придерживать его крышечку, а также быстро поднимать и опускать это самое кольцо, которое и приводит дрель в движение. Немного времени и вуаля! Мы можем наблюдать за тем, как за какие-то считанные секунды автору удалось сделать отверстие в доске.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 Ну а что, получилось необычно, согласитесь, причем такие своеобразные механические руки реально хорошо защищают. Принекванные банки побил и какие-то предметы. Правда, конечно, остались следы, но боль, если судить по нему, практически не ощущалась.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 Правда говоря, с последним опыт оказался неудачным. Судно так хорошо, так хорошо зашло на воду, да еще и на приличной скорости. А потом грустная музыка, слезы и вспоминая момент из Титаника. Эх, жаль. Но ну ничего, я думаю, что в скором такой малыш будет и там нехило гонять. Йоу, а это что за крутая штука такая? Короче, ребят, это ревик с мотором. Внешне он выглядит очень привлекательно. Красивая цветовая гамма, мощно лежит в руке, все как надо. Очень понравилось то, что здесь можно достать барабан и вставить туда специальные патроны. Одновременно, кстати, умещаются до 6 штук. А этот звук при стрельбе – АСМР для моих ушей. Я тут решил лучше рассмотреть его в деталях, и взгляните, какого прикольного друга тут обнаружил. Пистолет получился реально очень годным. За рукоять чувак получает от меня отдельный респект.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Руслан Переверзев. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!